Всем доброго времени суток. С вами Катамхали. Советская ПТшка 9 уровня. Объект 263. карты Химмельсдорф. Игрок воевода 51. Позиция занята. Осталось только дождаться противников. Если, конечно, кто-то будет. Ну, есть як-тигр. Да, базовым снарядом здесь, по-моему, не пробить. Игрок не торопится заряжать золотые. Здесь есть возможность. ВК-75. Ну, правда, прячется он аккуратненько, да, старается выглядывать. Но все таки нет, получается, получается пробить як-тигра. Ну, там и у базового, конечно, бронепробитие неплохое. Хотя вроде... Вроде индикатор красный, да, кажется. Вроде не должен пробивать. Выстрел Странно, уже прошло полторы минуты Счет 0-0, я такого не помню Уже давненько Вот, размочили, 1-0 Есть второе пробитие Урон переваливает за тысячу Полторашку, кстати, уже почти натанковал Была возможность Но не успел перезарядиться счет размочили один один один два по моему там наверху все очень плохо сейчас кончится для союзников их там меньше я смотрю на миникарте они вон там вдвоем отступают один один тяжелый один средний нет попадания 63-й поехал встречать гостей из горки. Счет уже разгромный почти, что 2-5. По прочности, в принципе, команды вровень идут, ноздря в ноздрю. Да, колебаны, конечно, надо опасаться со своими угасными снарядами, опасный противник. Даже выстрелить не успел. но ну, на колебании выстрелить это целая проблема. У него там офигеть какой разброс и сводится он очень медленно. Счет 4-7. Продолжает 263-й танковать. Уже почти под 3000 натанкованного. Точнее, не, не почти под 3, а поч почти 3. Счет 5-9. Третьего противника уничтожает 263-й счет 7-9. 7-10, еще одного союзника уничтожает СУ-101 Есть, прям почти не сводясь Выехал, довернул, выстрелил Четвертый готов Счет становится 8-10 Есть возможность здесь подловить Чарфу Тур Но успеет Успеет он убежать, я думаю. Счет уже 8-13. В союзниках осталась одна там недобитая ПТ-шка с, с непонятным названием ШБТК ТВП. Помощь от нее, я думаю, особо уже не будет. Прочности мало, да и так сам по себе картон картоном. Все один против шестерых противников успевает развернуться огорчает арта на 353 единицы минус ВК противников остается пятеро Ну один из них стоит на захвате один арта ну и трое где-то катаются. На захвате стоит, ну, либо стерва. Либо не знаю, куда. Ну, СТ-54 разделался 263 достаточно легко. А теперь собрат. 263-й против 263-го. Ну, у того прочности, конечно, на один выстрел, все. И еще ни разу золотой снаряд, я смотрю Как было 10 штук у игрока, так и остается Просто вот, вот такая ситуация Вот сейчас можно было бы золото, конечно, зарядить Но не знаю То ли жадничает игрок, то ли там у него свои какие-то Ну тут понятно, конечно, что и базовым в НЛД без проблем можно пробить Но когда вот такая ситуация на носу колобанов Можно было бы не жадничать, конечно в принципе, из бронированных противников. Ну, только за стервой какие-то проблемы могут быть. Ну и то навряд ли, да, тут и базовым пробивает спокойно. Ну, то есть Колобанов без единственного золотого выстрела. Пока что остается 6 базовых снарядов. Хватит ли этих шести, чтобы так и закончить? Девятый уничтожен. Ну что ж, осталось вафли и арта. Бафли уже, кстати, может быть где-то на подъездах. Последний раз она там давно светилась. Да, вот он, пожалуйста, собственной персоной. Танкует. 263-й очередной снаряд. Натанковал уже 4,5 тысячи. Еще уже за 5 тысяч. Кстати, сейчас можно было по ифугасам, да, там. Картон этот пробить и уничтожить. А вот так альфа не прошла и. Три снаряда в три раза вафли, не, не, блин, не смогла пробить 263-го. Это просто абзац. Зачем было вообще сближаться, да, вот так выехал из-за домика. Выцелил уязвимое место, выстрелил. Не знаю, возможно, он там на автозахвате, понятное дело, что... Хорошо бронированные цели на автозахвате. Ну, если только ты заехал с борта или с кормы еще можно. Но вот так вот в лоб. Или в клинче, то, конечно, надо уцеливать вручную. Ну, дело за малым, казалось бы, если бы не 187 единиц прочности. Арта может еще огорчить. Здесь еще такая проблема, спокойно не проехать, везде куча каких-то препятствий небольших, да, ну как-то не назовешь, но объектов, которые ломаются, когда ты по ним проезжаешь, это выдает твою позицию для артиллериста все, момент истины, арта где-то должна быть близко. Я не думаю, что он далеко мог там уехать куда-то. Все-таки не самый быстрый аппарат. Конца бывает еще 5 минут. Время, в принципе, достаточно, чтобы найти. Ну, вроде бы и карта небольшая, да, но учитывать вот эти вот здания все. Если артовод не будет стоять на месте. Ну или где-нибудь в уголок заныкается найти конечно проблематично и опасно ну тут тоже все зависит от реакции еще на горке артовода не оказался